Всем привет, дорогие друзья, с вами был Кчен. это игра под названием Dead in the Water 2, что в переводе означает смерть в воде 2, где-то была первая смерть, наверное, но мы им и поиграем именно в эту. Игрушка, получается, вышла где-то в конце января, жанр это инди-игра, инди-приключения или инди хор для тех, кто боится глубины. А ну я, в принципе, не сильно боюсь, так для меня это не приключение будет. Игра довольно свежая, так то я думаю, вам понравится. Также хочу извиниться за то, что не было целую неделю видео. Я болел, ночь не до конца долечился. У меня еще насморк остался и горлын. И... Что-то першит, болит Хочу специально для вас новыми роликами Хочу порадовать, чтобы вы не скучали Примите извинения, просто я в Дискорде сообщил Тех, кого в Дискорде нет, обязательно зайдите Ссылочка есть в описании под видео, в закрепленном комментарии Специально, чтобы вы знали, что происходит на канале Не будем долго тянуть, садитесь поудобнее Я всем желаю приятного просмотра И мы начнем Подготовку, потому что на игру еще нельзя проходить Мы должны еще подготовку пройти Чтобы не облажаться и не утонуть нахрен, а, какой-то залив, Белху. Ну. А, на протяжении веков вокруг страны и необъяс... необъяснимых явлений, которые выводили в какие-то, легенды говорят о затонувших руинах, потерянных сокровищах, призрачные сирены, которые сейчас играют, под водой, и чудовищный кракен Левиафан по имени Смерть вот это наверное, самый страшный местные рыбаки сообщают, что морская жизнь стала становиться все более враждебной из за нападение акул существ становится все более чистыми недавние нападение на небольшую рыбацкую лодку напугал людей деревни раздалось паническое сообщение крики какие-то чё так быстро дела так и не были найдены или остановлены как и слепили что ли не успели Зарячатка на морских минах в этом районе считалась после войны, но риск где-то навсегда остался. Ну это как и везде, да. В принципе, да. А исследовательские суда не осмелились приближаться к этому участку. А я осмелился, блин, потому что я бесстрашный, дебил. Единственный способ попасть в зону погружения ⁇ это прилетели на вертолете. В смысле, кто прилетел на вертолете? Как специалист по глубокому водолазу все вас наняла команда морских биологов расследовать и, короче, убить. Угу. И справиться с любыми уже считающими угрозами меня. Стану да нафиг. Ваш кошмар начинается сейчас. А мой заканчивается. И мне не надо, пожалуйста, в смысле. Мне вот этот чучело придется, блин, как-то убегать от него, в смысле. Ну серьезно что ли? Не. Пожалуйста, ну хватит, перестаньте. Заберите меня на я обратно. Я не хочу с этими акулами плавать. Меня бесит вообще. Блин, еще загрузка долгая. Какая пиздец. У нас игра начнется только через. А, ну хотя сейчас быстренько начнется. Не, ну это страшно. Будет. Пока вначале не страшно, потому что это обучение, это не игра еще. В смысле? Игра начнется после обучения, когда мы там что-то соберем, пройдем. Так это вся фигня еще будет. А, Ого. А ну, ч ⁇ мне драбаш ты? Леорбали? Ты на риф. Я слышал что тебе, что надо. Что Пришло время увидеть, насколько сколько вы хороши на самом деле. деле. Вашему пришельнику удалось, удалось, удалось сделать это всего за 4 минуты 30, 30, минуты. 30 секунд. Давайте это посмотрим, сможешь ли победить это. Следите это. На чем чем-то -чем необычным. А чем необычным мне надо уследить? Как, -к -к как 4 минуты, в смысле? Что мне делать? Крылатку надо убить? Бляха, ты же в в упор стреляешь. Дебил. На тебе. Крылаткин. Чё такая перезагрузка долгая? Я не попадаю чем в него. Он охренел, он в защите. Он в водоросли. Выплыл оттуда, мразь. Что такое? Меня крылатка укусил? Ты чё охренел? Да пошёл ты в жопу, он опасный. Где крылатки? Эй! алло. Акулы? Не, я к акулам не поплыву. Десять крылаток, где их взять-то? В смысле? Не, я туда не пойду, это на дно. Где крылатки? В смысле, алло? Не, ну так нечестно, Крыла Крылаток нету. Они уже улетели все. Вернуться к цели, конечно. Так где они спрятались? Я не могу их убить, они в водорослях. А вот, крылаток минус один. А, так remain... да какие три минуты у меня еще 7 человек этих крылаток убить? Так, ты меня не трошь, алло. Блин. Ч ⁇ он крылаток моих убивает, В смысле? Да я их должен убить. У еще будет, блин, эти акулы кошмарить или что? А где крылатки, я не понял. Они все попрятались, смотри. Ну вот он. Все, минус. Ну, мне половину еще надо убить. Так где они? Так, вы на меня не плывите, алло. Не надо, пошли в жопу, я ногами вас убью сейчас. У меня вообще-то карпун есть. Там хана будет. Да ну, не, не, не, все крыла так поубивали, ну вы че? Ну пацаны, акулы, ну в смысле? Тут одна крылатка осталась. Мы серьезно всех поубивали, изверги. Блин, я сейчас миссию провалю из-за них, блин. Вы не могли уплыть отсюда, нахрен? Две минуты, круто. А где крылатки-то? Не, даже там глубина большая, они не будут там плавать. Ну вот еще один крылаткин. Опа-на, это кто такой? Иди в жопу отсюда. Он еще не умирает, кстати, от выстрела. Мне все будете вымешать, или что? Куда вы беретесь, я не понимаю. Сука, это очень э, сложная игра на самом-то деле. Ну а то уже этих крыла так нету. Но я еще болею. Мне чё, тяжело сосредоточиться. Да не попадает, он вообще какой-то тупорылый. Так, ты попробуй мне тут прилететь, еще Ушел, ты вообще со стрелой, ты в курсе? Свалил отсюда нахрен. Не плыви даже у меня, на. Сожри акулу. Стрелу пожри, ну? Ты сейчас скоро помрешь, ты в курсе. У тебя две стрелы вообще-то торчат. Лучше сваливай. На нафиг, в не, ну если даже змея не, не умирает от моих выстрелов, они такие, как, короче, какие-то маленькие, неболезные. Ну где крылатки еще могут быть? Ну на. Но это не спасет уже ничего. О, они там что-то дерутся. Да ты чё? Нет, я не успею. Ну, в смысле, я просрал уже, все, миссия просто на... Я не справился, да, я не готов человек. Чё этим экспедициям подводным. у я не, я не умею все <смех> и до свидания а чё я виноват что ли где крылатки все они спрятались это вообще тяжело их найти когда они где-то блин возле камней еще нет змеи убивают и все подряд блин все все 10 секунд я не успею ну вот еще один крылат Остался еще все. Я уже просрал. Вот что я могу сказать. Нету крыла так больше. Акулы одни плавают только. Не успел you я, да. Sure Низкий уровень кислорода. Я виноват, что ли? Да в смысле? Это сложная игра, очень сложная. Я даже обучение не могу пройти. Какая игра? Вы чего? Чё? О чем вы говорите вообще? Так, осталась последняя креветка, вот она, плавает, чё ты смотришь? Все тебе хана, на нафиг, Все, well, пацаны well, идите well. жрать, жрать подано, <coughs> давайте, Поли... налетайте, <coughs> налетайте на креветку, <coughs> возьмите, кисло... какой баллон, <coughs> <coughs> э, маркер, где маркер? Наверное, сейчас вам лучше идти туда, ну да, лучше идти туда, они меня сейчас все порвут, нахрен, они тут все стаи собрались. И, походу мало, это даже зверь пришел, желтый. Надо сваливать, согласен. Пускай они дальше тут разбираются между собой, кому что там давать. Но я их накормил нормально, я вообще повар, блин. Взял всех, порезал. Всех этих крилаток, креветок, все, вообще нажрались нормально. Мне даже спасибо не сказали, вообще неблагодарные сволочи. Так, Игрик так это Е. E. Это было легко. Да! Вообще! Только я просрал первый раз. Ну это легко было, согласен. Конечно. В этом регионе... А, сокровища? А, вот это сокровище. А, иди посмотри и, может быть, найти что-нибудь. В смысле меня теперь сокровища искать? Да вы чё, горайте? Ну вот сокровище. Откапывай. Нет? Не сокровища? А что это? Да в смысле, вы чё? Откуда я знаю, где сокровища находятся? Три предмета. Ну они серьезно говорят, или чё? Главное, чтобы мне никто не мешал. Мне, походу, по периметру, да, надо? А, да, туда нельзя еще. Не, ну это же не сокровище, раз, нет. Ну вытаскивай его, как? Это ж первое сокровище, ну. и. Непонятненько. Чем им не сокровище, я не понимаю. Хорошее сокровище было Ну и как я выкопать его должен? Где я найду? Опять баллон попался. В смысле? Так у меня баллон есть. Зачем мне еще один? Мне сокровище надо найти. Блин, ну нету его. Не, ну хорошо, что тут хотя бы мирная зона. Тут никого нету. Только я хожу себе ищу Три сундука Сундука Тут могут сундуки только быть Я думал просто обычные сокровища Ну какие там могут быть И в ящиках и в бочках везде Взяли спрятали Моют вообще с -с -с открытые сокровища Фих его знает не ящика смотри Но они не могут валяться Они точно где-то либо Уже песком закрылись там Закопались. Он вот просто лежат, но это невозможно. Еще три. А тут вообще страшно идти, я не хочу. А туда нельзя. Или можно? 25 метров. Так там, это не сокровище. А да пошли вы в жопу, я буду сундук искать. Не знаю, что они там от меня хотят, я буду сундук искать. Плавать и искать сундук. А вот сундук-то, в смысле? Так вот сундук. Так, главное, чтобы никто тут не, не пираты всякие не наплыли. Они за сундуками этими гонятся еще как. Вот. А, а в смысле один. Череп. Монетки. Да, я нашел. Офигенно. Я поплыл. Что? И, наверное, вероятно, по-моему... Что по... Что? Какое вероятно? Что? Обучение завершено. Кажется, вы точно знаете, что делать. Не совсем. Наша связь будет ограничена. А, забайте держать на низком уровне. Напряженный. Да я думаю, до нее не дойду. Мне будет страшно, я, наверное, не буду ее доходить. Мне тут уже с акулами этими не, не очень приятно было. А там вообще капец. Не, ну конечно долго вот этот сундук искал. Да я не знал, что он убьет в пещере. Где я? Отправляйтесь на поиски трагических обломков. Старые рыбацкие лодки. Рядом с корпусом три сундука. Блин, мне уже страшно становится. Блин, знаете, напоминает игру э -э Суп реально. Вот просто один в один. Там только был, получается, база своя. И все. А так тоже плавай. Сам, ищи что-то. Ну обломки корабля. Там дренья тоже не, не так легко было. Тоже страшновато. Там и тоже были какие-то акулы, вот такие плавали. Но у меня не было, по-моему, оружия вообще против них. Да, тоже вот. Прям один в один, серьезно тебе говорю. Тоже вот такие водоросли были, там плавали такие же вот акулы, ну или там, как они по-другому назывались там Они меня атаковали, по-моему. Я приближался к ним близко. Прям вообще очень похоже. Просто капец. Ну это не глубоко, кстати, еще. Тут метров 50 только. А туда? Не, я туда не пойду, пацаны. Мой-то я туда поплыву. В смысле, прям в водоросли? Я водоросли вообще боюсь с детства. Нет, они же меня загрызут нахрен ну, вот эта мелкая херь ух ты пта это все из-за тебя иди в жопу в смысле боеприпасы заполнены Они сейчас все сюда сплывутся за, за рыбкой этой а что там еще есть боеприпасы полные так давай использовать будем против них а как использовать никак вот и все на этом. Так, я пока не буду, наверное, брать, потому что еще рано. Так, пацаны, давайте вы будете спокойно плавать, я пой плыву тоже. Но вот эта хрень плавает, ковер, блин, блин самолет плавает. Ни хрена себе, он здоровый. Ковер самолет, давай договоримся, ты не будешь меня трогать, пожалуй. Вы нашли... вы нашли... Да, я -то нашел. Только меня сейчас убью, и скорее всего. Жестоко, особо жестоко. Они что тут в клумбах живут, да? В этих. отплыви давай. Ага, и нафиг. А, вот сундук, кстати. Угу. Главное, чтобы этот летающий ковер меня не, не, не убил. Вот, что-то нашел, хорошо 50 золота, нифига себе, но Еще 50 золота Неплохо, неплохая находка на самом деле Товарищи Так, я туда не поплыву, там опасно Не-не-не, я не хочу Мне уже уходить надо Как вам такая идея, уйти просто и все Я уже нашел, зачем я еще тут оставаться Все, я поплыл Давайте, удачи вам, живите дальше тут на корабле своем. А я поплыл отсюда, вон, нахрен. Я всплываю, короче, все. Удачи вам тут оставаться, как говорится. Все. Нет смысл, я уже нашел, все. Но тут сундука вроде нет, жалко. Блин, два сундука нашел. Она даже три вроде. Или нет? Там не написано, сколько сундуков надо находить. Так-то все, пацаны, извиняйте, я пошел. Я пошел на дно, сейчас возьму и домой поеду. У меня сейчас баллон закончится, я сдохну. Со мной ваши эти не нужны сундуки. Я себе заберу, чего нет. Все, я выполнил миссию или нет? Нет, еще один сундук есть. В смысле? Подожди. Написано, вон сундук есть. Вверху где-то. Нет, еще не закончено, значит. Давайте про проверим, посмотрим. В водорослях тоже сомневаюсь, что он тут может быть. Не, ну я так понял, лучше их не трогать. Они меня тоже трогать не будут. Если я не буду их шмалять, то что они будут меня шмалять тоже, да? Кусаться. А Зачем? За что? Я же их не трогал. Они просто плавают мирно. Кушают травку. Я буду тоже мирно плавать и искать сундук свой. Все. Какие проблемы? Казалось бы, да? Ну где сундук-то? А вот! Серьезно? Один последний остался. Так, открывай быстрее. Кислород еще есть чуть-чуть? Я давай быстрее. Все. Два? Как два из трех В смысле? А то, что было, то не сундук, что ли? В смысле два? Я думал, это последний. Вы чё? Вы чё делаете, пацаны? Что за подстава? Где сундук еще В смысле? Это последний должен был быть. Вы чё? Нет, это не, не смешно. Я сейчас реально задохнусь. Я же думал, это последний. Я уже и баллон взял. Нет, пацаны, это не смешно. Так, надо этой мате говорить, что что-то она не, не рассчитала немножко. Но это ж не сундук. Это не сундук. Это кто орет? Кто орет? ⁇ пта, это что такое? Что за... Чертовщина происходит, в смысле? Иди ты в жопу! Бляха, я уже своих ног боюсь. Пацаны, не надо, я в домике. Я в корабле. Пошел в жопу отсюда, уплыл. Мразь. Что делать? Сваливать? Не-не-не-не-не, не трогайте меня, пожалуйста. Я же ничего не сделал вам плохого. Ох ты, бляха, змей! Сваливай отсюда Так, надо сваливать, точно Че тебе надо от меня, уйди Все против, все против меня опять что ли Ух ты, бля, мразь Такая Да смотри, все Все уплывают Все за мной плывут Все, я, я понял, я а? на дно иду у меня нет вариантов никаких. Вот тебе возвращаться домой? Я два сундука из трех нашел. Да кто меня кусает? Там да падлы. Уплыть, уплывите от меня, нахрен. Кусают они, смотри. Смотри, морда ей плывет за мной. Кусючая. Да пошел ты в жопу, нахрен пошел. Вот я в морду. Получай. Все, убил его с одного выстрела, вы ч ⁇ На тебе. На тебе еще в морду, мразь такая. Плыви отсюда в жопу. И ты тоже. Сговорились падлы все против меня. Твари. Плывите нахрен отсюда. Какой леопардовый огонь, меня убьют сейчас все. Все против меня. Говнари. Плывут они, значит. Ага, сейчас. Плыви нахер отсюда. вы тварь такая мелкая хотя не мелкая но все равно твари все я всех поубивал хватит уйдите от меня пожалуйста Мне полон нужен я сейчас помру как бизде, что творится в этом в море блин, на океане чё против меня все сбунтовались что я вам сделал я просто плавал мирно. Я ничего вам не сделал. Пошел ты в жопу, у тебя уже игла в глазу. В смысле? Пошел отсюда в жопу. Мразота. Мне надо найти сундук последний. А вы меня все портите. Твари. Видите, нет сундука. Украли сундук. В смысле? Украли. Падлы, почему вы украли сундук мой? Где сундук? Я не понял. В трубе что ли спрятали или че? Я сейчас сплыву нахрен и все, и не закончится этот беспредел. Где сундук мой? В смысле? Сейчас игру реально закончить придется, Потому что нет сундука. Где сундук? Я все отплавал. нету его. Ну нету просто, я всех уже убил, никого нету уже. В смысле? Ни сундука ничего нету. Вы чё, серьезно что ли? Баллон бесконечно это радует, но все равно меня не радует то, что уж нет сундука. А ты и сразу. Мрач такая, подыхай. На нахер, еще раз. Проверка. А, вс, загружен. В смысле завершено? Я, я победил? Мне надо было просто всех убить или что что происходит? В смысле? Следующее? Не надо, я не хочу. Все, я, я заканчиваю. Нет, это сказал. Какое погружение? Я не хочу. Какими рифами? Нет, я туда не поплыву. Не заходите, Я вообще никуда не захожу. Я, все, я спрятался в домике. В корабле. Все, не хочу. Отстань от меня. Не пойду я никуда, никакую пещеру еще, нет. Отстаньте от меня. Я вообще ничего не вижу, тут все в тумане, подводном. Вот я ничего не вижу, тут какие-то э, снежинки плавают, я не понимаю. Просто солнце чуть-чуть светит, что-то еще видно. 88, вы что, я то не поплыву. Это же вообще смерть, я на смерть плыву, читай. Эти падлы сейчас восстановятся, скорее всего. Будет опять охотиться. Я им ничего не сделал, они меня решили убить. Ну нормально ли вообще, нет? Что я вам сделал, а? Ты скажи мне. Что? Вам ничего них плохого я не делал. А вы начали у меня уже кусать все. Чуть не загрызли, серьезно. Их тут очень много. С мина плавает. Их очень много. Бля, иди нахрен. Их просто катастрофически много. Я не смогу так. Че ты на меня плывешь? Ты шо, офигел? Тебя мало? Ты смотри сколько людей поубивал. Тебя мало что ли жертв или что? Да что это такое? Это боеприпасы, яд. Я тебя сейчас отравлю, ты понял? Взорву нахрен, отравлю. Будешь выпендриваться мне. Опять этот, блин, ковер самолет прилетел. Ну в смысле? Мне в... сюда? Ты что издеваешься? Он отсюда выплыл. Я не пойду туда. Написано туда. Это дебилизм. Я, Я тебе серьезно говорю. Ты... Так, давай ты аккуратней тут плавай. Мне. Я не понял. Я могу тут застрелить тебя, если что. Да попробуй мне только тут гавкнуть. Собака, ты бешеная. На нахрен, чё ты уплываешь? Чё ты, цикло, сраные? Иди сюда, иди поговорим им Один на один, давай, иди сюда Ты чё, уплыл? Вот ты, человека убили, нормально Убийцы вы, поняли кто вы? На тебе в глаз Говно такое ты Обосранное. Угу, Страшно мне, ничего не, не страшно Этих дебилов топтал вообще Собак этих драных чем мне страшно у меня вообще-то оружие есть гарпун им хана всем я их всех поубиваю это им должно быть страшно мне не страшно иглобрюх пошел ты в жопу я тебя убью сейчас иглобрюх на нахрен хотя почему иглобрюха если это вообще какой-то скат ну мне пофиг нет ты живым не уйдешь от меня на тебе ты живым ясно ты не уйдешь никогда на тебе еще все это был финальный выстрел Блин. задрали ты еще попробуй мне тут что-то сделать у меня в крови все заляпан. твоих собратьев так, что я приплыл? а тут, просто я я серьезно за аквалангами плаваю? вы что, угораете? я просто тупо за эква... аквалангами плаваю и все, никакой миссии у меня нету просто его найти и выжить Идеально, что можно еще сказать? А как аптечку использовать? У меня вообще непонятно сколько здоровья. Мы-то вот сейчас помру. Так, ну допустим, я нашел. Что мне делать? Что мне делать? Там сундук? Где? Опять все против меня. Вот падлы. Ну я вам сейчас устрою. Давайте, плывите. По одному. По одному только, давайте, пацаны. По одному умирать на расстрел, давайте. Так да где вы, я не понял, вы чё? Во, первый смертник. Да пошел ты в жопу, в жопу сейчас засунуть тебе меч. В смысле? На нахрен? плыви в жопе у тебя будет стрела. Так я сказал по одному, они все вместе. На нахрен тебе вторую пульку? Аптечку нахрен? На тебе в глаз, мразь. Тебе еще шмальнуть? Я тебя сейчас подорву. Мина у меня тут есть. На тебе еще. Четвертый стрел. Ты что, угораешь? Ты сейчас умрешь. Я тебе отвечаю. Так, давайте по одному, в смысле. На тебе прям в рот. Покушай. Ты что, смотришь на меня? На тебя еще раз. Так, а ну-ка. Давайте еще по одному. Кто тут у нас? Кто у нас тут желающий умереть? Смотрите, тут уже сколько трупов валяется. Давайте еще. Он уже на дно падает. На тебе еще, бляха. Умирай. Ч еще кто остался, а? Ты плаваешь еще, да? Морозутина. Давай, иди со мной. Иди ко мне, давай, давай. Иди к папочке умирать. На нахрен тебе. Все, пошли в жопу все. Я справился с задачей. Я убил всех этих белых тварей. Все. Можно наши швычок отправлять. Все. Погружение второе завершено. 3000 нифига себе. Нормально. Ну при этом можем заканчивать на этом. Игрушка интересная. Да, ну немножко иногда есть моменты страшные, когда они сзади со спины подлетают, кусают тебе. но ну, а так, в принципе, игра не страшная, хорошая, нормально, все. Да не, не нач... я не буду начинать. я я не хочу все. Я свою работу выполнил, можем заканчивать. Какие сканеры? Обломки? Какие обломки? Вообще не все хорошо у меня. Че, акула плавает надо мной или что? Ты ч? Ты ч, Хочешь умереть что ли? Какие обломки? Давайте для интереса слетаем, посмотрим, что за обломки. Но ну, мне не, честно, уже не, не особо хочется туда идти. Чтобы это я же их поубивал всех точно В прошлой серии ой то есть не прошлой серии а только что тут трупы валяются до сих пор не убрали почему а? и давай иди скатерть катерти убирай вот тебе и дорожка фигаси тут можно реально подорвать смотри. Э? давай подарим и как под конец как будет веселуха сейчас на нахрен давай взрывайся он к чертям э? нет ну ладно Давай, иди взрывай. Я тебе э, что-то стрельнул. Ты что, бессмертный что ли, мразь? На тебе вторую еще. Иголочку. Блях, он еще плясет. Пляшет. Я ему две стрелы выстрелил, он танцует. А вот аквалангин. На, на. Все. Да сколько вас тут вообще? Самолет упал. Ай, глобрюхи, -мо, а глобрюхи, а смотри. Осторожно, не уколись. Так, свалил отсюда, быстро. А, Ух ты, ё. Разбился. Но это его проблема, потому что я все. Я заканчиваю. Я пилот, все, давайте. Корабля, самолета и всего. Короче, вот. Все, садимся на место нашего пилота и все, на тебя в хвостик. <смех> иголочку, иголочку надо укольчик тебе сделать. Все. Будем на этом заканчивать. Если вам игра понравилась, можете поддержать меня лайком. Возможно, если мы наберем 200 лайков, выйдет продолжение. Если вам игра это понравилась, конечно. А, Так-то все. Жду 200 лайков, и потом уже выходит в продолжение вторая часть. Так, все. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и дать мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Также вступайте в Discord сервер Чтобы получать новые новости О канале и что вообще происходит на канале Все ссылки есть в описании под видео Заходите, спонсируйте Вступайте, я всем желаю удачи Встретимся в следующих сериях В следующих прохождениях И всем пока-пока